Всем здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Типок, и сегодня мы снимаем а -а -а, Так Короче, интересную игрушку если без зачистка а -а -а, Сегодня со мной Адольф привет, всем Здравствуйте Здравствуйте, я Адольф Ин, а, добрый вечер, дамы и господа а ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приятного аппетита, кто сейчас кусает, а мы погнали. Так, надо Подождем, подождем, что-то у меня кнопка на чей нажимается. А, все, все, все, все, все, все, так, только, на пробел нажимайте. Для начала надо выбрать, нет, у меня нету выбора, а тут чисто на пробел. Да, нажимаем на, на пробел. И мы начинаем. <гибридная музыка> О, так, мы сейчас летим. О, а -а -а. это передавно адрес, э -э получается, слева от меня. Бара-бара-бара. Бара-бара-бара. Бэ -бэ -бэ -бэ -бэ -бэ -бэ -бэ. Мы сейчас подлетаем. Наша цель это вывести, ну во-первых, зачистить все знания и вывести учебу. Плюс задачи сильных. Все, Я всегда. Анимация пол. А, кстати, у меня телевизор там громко слышали А, кстати, не обращайте внимания, если в Гултмату. Ну, просто бывает. Э-э, у меня на канале запустила. А, стоп-э, стопэ, э стоп Небольшое построение, небольшое построение. Можно? Так, смотрите, ей нужно просарины, у него открыты почти все задания. Объясню Адольфу. Смотри, суть этой операции. Нам надо пол э, всю вот эту базу, кстати, зона 19, а у нас есть э, группа в дискорде зона 19. А, ну так вот, нам надо зачистить полностью эту базу, собирать документы и не убивать безоружный D-класс и не убивать ученых. Не кстати, когда видишь такое э, существо под 939, э, э, нажимаешь на Ctrl и вот так вот Да-да-да. И не стреляй, у тебя тут ограниченное количество патронов. То есть у тебя 7 магазинов. Смотри, как проверить... Да, R занимается. Так, ну я тебе вкратце небольшой инструктаз сделал, погнай я. В принципе, ты и в миссию вот играл. Все, То, что что, ты все, должен. должен... Да. Мы все тут еще выходим. А, слушаемся. Так, давайте, э, действуем оперативно так. только по... Э, только по приказу... А, блин, капитана. блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, бы. блин, а, блин, бы... а, а, а кто у нас закончим. будет та звучать? А давай чисто. Преднеделя будет что звучать. Давай что, устранить, устранить, устранить. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Ага. Если чё, патроны а, капиталы, смотри, а давай. Капитал открывать, капиталы, Тихо, сейчас подожди, идите возьмите патрон, идите возьмите патрон. Капитал, капитал, идите возьмите патрон. У -у -у. А без приказа не открывает двери. Да, да, да. -да. Так. А, Инс, Ева, Адольф справа. Вот тут стой. Так, я захожу первый. На счет три открываем. Раз, два, три. Открой. На помощь. Так. А, вок, все, не, не брожался. Все равно. А как тебе спасти? Бофе я просто же. не знаю. А, Адольф, ты видишь снизу. Бофе. Давайте озвучивать Я iPhone 0.0. Короче, Адольф Я. у нас озвучивает. Ага. Так, начнт три. Назад, назад немного, а. назад, э, А мы вс... Давайте на счет 3. Раз, два, три. Открой. Так, ага. Ну ладно, кнопку, насчет три. Раз, два, три. Адольф, по бы такому приказу. Чекаем, чекаем, чекаем, чекаем. Адольф, Адольф, ай середине стою Адольф давай справа И слева стои Адольф прям, прав, прям вправо зажмись вправо да открывается боевая готовность так минус один этого мы не убьем к созаению но тут прикольно подожди а мы это разве а сюда сюда сюда а да нам сначала нет. это открыть надо насчеты а, ну пофигу, тут ну, заходим тут. Это, э, документы берем, документы берем. Семки прижался, быстро, быстро к прижался, быстро. Семки. Так. Так, так, так, так. Видите, так, так, так, а так. Да. Насчет ты. Раз. Подождите, стойте, стойте, стойте, стойте, поезд, сколько? 27 лет патон. Думаю, на двоих хватит. Ч, открывай? Ну а вы закрываете Не толпитесь, не толпитесь, я первый захожу. Я перебетовываюсь, перебетовываюсь. Я тоже. Чё-то подставишься слишком сильно. Захожу, захожу, захожу. Тихоньку, заходим, потихоньку. Документы, документы, капитан забери. Так, где? А я их, наверное, в прошлый раз, кстати, пропустил, потому что... Да уйди! Я подбираю документы. Да уйди! Адольф. Эх, чё, чё? Поднялся просто. Так. Готовьтесь. А то я Я боевая готовлюсь. Сейчас девять три девять будет. Блутца. Чисто накатаем. Останусь ты несусь капитана. А давай чисто в приседе. Чисто в приседе выходим. Пацаны, у вас тоже только что это произошло? да да да. Если чё, всего, ещё... И, да. Если че читать еще, да, если что читайте еще ниже, снизу что пишут. Габа готов, а дво... Две пушки, три пушки таких наставлены? А без приказа не открывай оборота. А они сами открываются. А? Так, тихо, в пысе идм. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Пацаны, прикол покажу. Ты запомни, знаешь, что было дуэльно? Сейчас я вам тоже этот прикол. Как ура, да входит, будь вс-таки серьезные люди. Ну.. Я официально. Я тихою право. Ага. Можно, в принципе, еще пройтись. На КТР, на КТР. Ин! Ты. Ин, во-первых, ты слегка ранен, то, что подхисться. Лежи, вижу! Тихо! Документы, Подожди! Документы. Осторожно! Откуда он сзади выйс? Его зов прошлый раз сзади не было. Ладно, а, она пошла сюда. Она на, на а, КТР идите. Документы, Если встанете с КТР, он у вас убьет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Подождите, так, так. Стойте у стенки, стойте у стенки. Так, подождите. Пацаны, чекайте сейчас. Как за будет это делать? Я очень... Она повернулась ко мне неожиданным лицом. Пацаны, если хотите, давайте вы. Пацаны, вы тоже любите свою работу, да? О, я обожаю свою работу. Я тоже это могу официально сказать. Самая хорошая работа в мире. Нет ничего лучше. Вы бы видели, как. Так, извиняюсь, мне звонят. Мне надо отойти, пацаны, кое что а, да, да, да. Без проблем. это короче Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Где вообще смею, это что? Мне надо было отойти. Мне Теперь мы сверим, что официально сказать, то, что мы э, делали джага-джан и диви. А Адольф не может все ха ха ха а туда это работает? Теперь мы в группе, а теперь мы в группе сода девятнадцать можем говорить, ну что? А тут мой классный, Д безоружный. Да-да-да, так, идите дай сам. Я до классника связываю. -а, а как его связать? Сейчас я его свяжу. <связываю> да, <связываю> А буду связываться, <связываю> да. <связываю> вы заберите. Так... <связываю> Добавляйте, подозреваем, задержусь. его в штаб короче говорим я если что альфа ной ной я альфа 2 альфа, альфа. 3 я альфа а тогда получается я альфа 1 что? а не я, я не на я альфа не, альфа не... не мне вс ⁇ -таки альфа ной нравится типа ну его пацаны нет. знаете Опа. второй Видимо, аккуратно, аккуратно. Я его запал. Спасибо, скажу. Ты стой! Ты. Гридолка, кусок, ся а это 939, загад зага. Вижу его лапку, она очень красивая. Пиши его Здесь уже можно вставать. Не, не. Да, не. Подожди, стой, стой. А, Адольф, справа. По-моему, насчт три. Раз. Два. Я, три. я видел там. Я видел, я видел там. Выключим. Адольф, ходи, ходи. обходи их. Вверху их много, у них заложник, заложник, заложник. Черт, заложника убил. убит. Так вышло. А а на, принципе, с... не было бы ну, как в посус. Так... Возьмите патроны, возьмите патроны, возьмите патроны. <сосат> <со> так, все взяли патрон. <сосат> да, давайте. Короче, Велес uh, первый, я второй, Адольф uh, третий. Давай взять. Так, насчет им. Раз, Раз, два, три. А! <звучит> да! Фон. Да! Мы кочем. Заходим, заходим, заходим. Да много, много, много. <кх> Сделано. Кайси, я только что подставил все очень сильно. Да, блин, дайте документы взять. Заходи, заходи! Куда? А там что, можно, Разве туда было? А, точно. Заходим. За... А, а, Кто-то один нажимает, Кто-то один. Так, проверьте карту. Наблюдатель. Они взяли О5. ты если чё, наблюдатель, я э, озвучиваюсь. Да. Mm -hmm. Ну, кто такие они? Похоже на повстанци... на хаос. Э, они не могли учить. Да блин, Адольф! А, капитан, тут кровь. Ты мне сказал, Ну как вида, не убий охрану. А ч, смысл. А, уходим. А Адольш, не беги! Адольф! Сзади, прикрывай жопку! Давай, Лифт! Адольш, прикрывай жопку! Ага, хорошо! Входим. Велис первый, я второй. Доль прикрывает джок. Зачем темнение? К, а нет, куда? Доль, ты договорились? Тут, тут, тут, тут. Блин. Окей. Всё so, готово. Все готовы. Все готовы. Документы. Где? Собрать документы. А, а, туда, туда, точно, туда. Адольф, ты заходишь спасенький. Две. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Иса Блога. Адольф последний. Ну жопу, открываю. А должен У меня мало ХП, очень мало ХП. Такая зажигания. Адойф оставляйся, Адойф ста... тут стоит. Нет, на нет, нет, нет, нет. Туда, туда стражу. Блядь, кашни. Ладно, ты на страже, ты на страже стоишь, блядь. Вот. Мне капитан сказал, боже мой. Писала, так, думала, возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Хорошие оперативники, уезжаем на базу для разбора миссии. Да, мы хорошие оперативники. Эйто и Заито. Что мы сделали, да? Мы сделали это. Уху. Кстати. У нас имеется... А... Окончательная а, а, подожди. Иди, иди, иди, иди, иди. После раз мы 8 миссий... После раз мы, мы документ где-то один забыли. Да, я жалую то, что мы где-то документ забыли. Так, дальше у нас получается идет вторая миссия. Торная ночь. И же мы можем оставить это на вторую часть. Ну, mm. Давайте. Вторая часть выйдет прямо сейчас. Да. Получается, я создаю, да? Да. Выключай, короче, камеру, тогда давай прощаемся и, часть. А. и вторую часть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вторая часть выйдет прямо сейчас. Ну, так. а мы, погнали.